Добрый вечер, с вами 45 минут корейского, вторая часть. Там у нас было 21 минута, сейчас 23 осталось. Мы немножко повторим и ä, потом почитаем и послушаем. Корейская раскладка у нас есть, да? И можно ее выписать на листочек, положить, чтобы печатать, потому что сейчас мы уже печатаем. Здесь у нас... В выпуске э, я сам учу корейский, и кто хочет, может тоже присоединиться. Но 45 минут, конечно, может быть покажется вечностью. Вот когда учишься, да, они кажутся вечностью. А когда как бы просто занимаешься, как, как будто бы ты сам кого-то учишь, тогда немножко хочется подольше поговорить. Но за компьютером, конечно, это удобнее, чем непосредственно в школе. Но я считаю, что обязательно надо... Насчет того, что самостоятельно можно ли выучить, конечно можно, если у кого-то есть к этому способности, он долго долго занимается и погружен в это все, часто бывает, то есть очень много и общается, и в интернете постоянно смотрит сам, если у него есть время, или учится, может быть, в институте, или на, и, на курсах, ну я имею в виду, да, по специальности, конечно, корейский язык, но это уже, наверное, не совсем называется самостоятельно, но ну, в общем... Для меня, я считаю, для меня лично самостоятельно не очень, потому что прерывалось обучение моё, и самостоятельно очень трудно. Вот сейчас появилась такая возможность записывать, стало легче. А так, с тетрадкой... Нет, тетрадки, конечно, я пишу сам. Еще помимо этого стараюсь. Самостоятельно надо самому себя, самому себя как-то мотивировать. Можно даже сказать, заставлять. И интереснее, конечно, когда как будто бы это делаешь... Кто-то придет, кому-то будет полезно, для кого-то, и это доп дополнительная мотивация для меня так. Вот. А так, конечно, не, не надо, на. я вот думал на эту тему, что может быть вред какой-то будет от того, что я, может, что-то неправильно буду произносить тут и неправильно и по, по звучанию. Но у нас там все ссылки есть и на тренажер. А также на другие вы можете сами найти и группы другие ВКонтакте, и также и другие разные школы, их очень много. Вот. А здесь не уроки, а просто здесь такое обучение, кому это надо. вот Ну, давайте еще почитаем немножко. По-моему, здесь мы все уже в этой таблице перечитали. Буквы повторим, давайте буквы повторим сначала которые записаны. И читать потом тоже звук. Вот это у нас буква к, ны, ты, ры, мы, п, сы, м, т, Ч, К. Т. Х. К. Т. П, С, сы, т. Это смычные, видите как они похожи, две буквы пишутся, там у нас в другом документе описано. И также по тренажеру вы можете тренироваться, ссылка, все это есть в ссылке. Там непосредственно озвучены женский мужской голос, корейский, как это все. Или может быть там в непосредственном общении, или слушать кто-нибудь сериалы смотрит, не знаю, я не смотрю. Может, и надо бы мне посмотреть, да я просто никогда этого не касался. И по названиям у нас киёк. Произносим а, вот этот, с, эту букву эту в подчиме, то есть внизу подчим. Видите, как бы она пишется внизу. Не, не подряд, а внизу. Произносим ее чуть-чуть как бы приглуш... не то, что приглушена, а как бы обрываем. Киёк. Киек. То есть сам звук собираемся произнести, но чуть-чуть замолкаем, то есть как бы обрываем резко. Киёк, киёк, ниун, ниун, тигыд, здесь тоже тигыд, риыль, милым, пиыд. Вот здесь э, счет в почиме у нас читается как Т-звук русский. Ты, да? И тоже мы его э, как, как бы приглушаем. Счет. Ин. Вот с этим нам надо выяснять, потому что тут не допечатали. Тегит вообще-то этот Тегит, почему-то не печаталось. Тегит, сейчас мы попробуем еще раз напечатать корейской раскладки. Сейчас в Microsoft устанавлив... устанавливается. Чит, звук такой, не как русский звук, ч, а такой ч, ч чингу, друг, чингу, чингу. Чирит, тоже как э, звук Т такой, приглушенный в пальчиме, вот эта буква читается. И э, хирит, тоже как Т -то читается. Не По идее, мы должны были, были бы сказать хирых, но тут никакой не хирых, а тоже как Т -то читается. Хирит. И то же самое вот эти смычные у нас, да, видите, как бы они все идентичны, только две буквы, э, то есть две буквы пишутся вместе. А по звучанию они произносятся э, с усилением. Кы, ты, пы, сы, ти. И поэтому сан, сан, сан кийог сан сан Сан-счет, сан, счет, сан По идее, у нас должна быть не слева тогда. Дело в том, что эта буква, она у нас не дублируется. То есть тевид у нас не дублируется. И как ее печатать так, чтобы она была в подчиме? По раскладке. А, вот, может быть, Shift, Shift и э, третья, да? Вот так. Может быть, так попробуем. Так, ну вот. Теперь осталось э, дело за малым. Уто уточнить. Уточнить, правильно ли, может быть, здесь э, стоит это ли буква тут стоит, вот в чем дело, само название. Но это чуть попозже, я на следующем уроке. И вот мы здесь тоже повторяли правила чтения. У нас ГЛЬТЯ буква, СОРИЙ звук, ПОГИ, ПОГИ, это у нас пример. И по, э, по закономерности, чтобы запомнить э, внизу, когда пишется. Ну, давайте для примера. Так, там у нас было МОК. «мок» Это доля. На русский переводится как доля. Еще раз. Так, так. Мог. Как же в тот раз мы печатали. А, так вот же у нас это последнее. Зажимаем shift. И в последнем ряду. Так. Мог доля. Здесь у нас э, было слово анта. А зажимаем Shift, так и теперь Анта. Вот, но если по этой раскладке, вот э, если по этой раскладке, то тут такое правило, что мы, например, чтобы напечатать слог, видите, тут буквы дублируются. И чтобы напечатать слог, э, например, вот СА, слог СА. Мы берем не правую часть, вот эту и вот эту. Но это вы поймете потом, когда будете сами пробовать. А берем, берем вот эту, левую и А. Да? Тогда у нас получается СА. А дальше слог. Тут, тут я вот экспериментирую, что, что мы... Но ну это, если не здесь, как бы все понятно, зажимаем тут. Shift нажимаем, и тут у нас все, что написано, все у нас и выходит. А хотя вот видите, вот эта вот буква, может быть, вот эти две, именно даже три. Надо зажимать Shift, чтобы на напечатать их э в подчиме внизу. Да? Но потом дальше, когда мы печатаем левой, да, ну вот чтобы было понятно, например, там мы хотим напечатать сам, например, сам, да, мы хотим напечатать. СА. И э, М, ну я по-русски называю. Мы, хотя надо, наверное, по-корейски называть. Просто мы, да? Мы. Берем мы вот отсюда. То есть мы берем его слева уже. Видите, как бы одни и те же буквы. То есть одни и те же слева и справа. Что-нибудь такое... Ми, допустим, какой-нибудь придумаем. Вот любую. Надо уже брать не справа, а слева. То есть, где она дублируется. Вот таким образом. Так, ну сейчас у нас уже повторение большая часть прошла. Это, это может тогда завтра будем разбираться с, с этой таблицей, составлять ее дальше, правила чтения. Сейчас тогда давайте у нас почитаем и послушаем. Почитаем и послушаем. Я хотел вот с этого сайта... Сайт... Э, перевод песен Владимира Семёновича Высоцкого я нашел на корейском языке. На корейском языке. Так мне проще. Ну, читать-то, конечно, не в любом случае. Я только-только начинаю. А вот что касается слов, да, и может может самих каких-то... Не то, что предложения, а каких-то понятий языка, а очень сложная вещь, особенно в переводе. И вот там, конечно, хорошо бы знать, о, о чем говорится, чтобы... черная бушлата, песня. Черные бу бушлата. Комым пусыряты. ты. А, ну пусыряты ты, это, это как бы... Это бушлата и есть. То есть они таким образом записаны, это просто по звучанию. А кумын это черные. Ури дыры, тын твен сырочим, хеттинын котман. Намота по целиком обнинкой, а по нин твё или ками и коннинка. На нин митку шита. У риды рый комин ты. Ури дреге по Су Коши раго. Коши раго. Вот таким образом это, если а, некоторые слова вспомнить нам, да. Но в грамматике я не силен, а, поэтому я... А, поэтому я попробую. Ну вот, ури, выражение это ури, это мы. Выражение ури нанын, нанын, это я. Что черные наши бушлаты, да, черные наши бушлаты. Дадут, мне возможно... дадут нам возможность сегодня увидеть восход. Да, но это, конечно, очень сложно. В переводе... Сегодня за нашей спиной остались падения закаты. За нашей спиною остались... Падение закаты. Что было не важно. Так, подождите, я сам уже, наверное. Хотя я все прекрасно помню. Но вообще-то, вообще-то, по идее, это Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить. Ну, может быть, это просто другая строчка, другой вариант песни. Я вспоминаю такие строчки. Да, ну ладно, это мы отвлеклись, это уже, это уже не к корейскому. Подождите, за нашей спиной остались падения, закаты. Ну хоть бы ничтожный, но ну, хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут нам возможность сегодня увидеть восход. Так. Ну, дальше, конечно, это, это, это уже, то есть если еще первое более-менее так что-то знакомое для меня, то дальше, конечно, в корейском это уже надо разбираться в словах, в грамматических вещах. И вообще, честно говоря, мои слова-то еще даже не, на, не начали толком. Поэтому как бы теперь мы, осталось-то уже немножко совсем, послушаем что-нибудь. Ну, послушаем вот этот канал. Это самый яркий архитектурный памятник в Европе. Белведере — это слово в итальянском языке, которое означает 18세기 전반에 오일겐 공에 의해서 세워진 것인데요, 지금은 오스트리아 미술관으로 사용되고 있습니다. 이곳 2층에 소장된 구스타프 클림트, 에곤 실레, 모스카 쿠크슈카 등 유명한 오스트리아 화가들의 작품을 보기 위해 수많은 사람들이 이 우아한 계단을 밟고 올라갑니다. 이 작품들 중에서 사람들의 발걸음을 가장 많이 끌어들이는 것은? 단연 구스타프 클림트의 작품 키스입니다. 금빛으로 반짝이는 꿈의 세계에서 서로 엄싸 안고 막 키스를 하려는 남녀가 시선을 끄는데요. 여자는 얼굴을 뒤로 젖힌 채 눈을 감고 남자의 격렬한 키스를 기다리고 있는 듯합니다. 이 몽환의 세계는 가로 세로의 길이가 180cm인 정사각형의 그림틀 속에 담겨 있습니다. 클림트가 1898년에 그린 조니아 크닙스의 초상화인데요. 클림트는 이 작품 이후에 여인들의 초상화를 많이 그리게 되면서 화풍이 완전히 바뀌게 됩니다. 이 작품에서 이 작품은 남자. 남자, 이 작품은 남자입니다. 이 작품은 남자입니다. Нам тя. Пробуем напечатать сразу. Нам тя. Нам тя. Так, что у нас еще? А вот я хотел еще такую вещь сделать. Воспользоваться Google-переводчиком и проверить. О, ничего себе. Да, у меня иногда... Иногда он не работает почему-то. Ну вот, видите, как он переводит? нам Намдзя человек, а человек сарам. Вообще, ну может, может быть так, да, в некоторых языках мужчина, да, человек, в общем-то, что, собственно, одно, одно, и то же считается, да. А женщина получается, подождите, тогда. А если йоддя, по-моему, женщина. Главное не что-нибудь нам так, сейчас. Здесь же можем, кстати, наши слова э, печатать и переводить, а потом сразу для кого удобно сразу копировать э, в специальный э, для себя копировать, чтобы словарь собирать свой. Для тех, кто изучает на. Так, йодзя я хотел, да? Е. Йо... А, вот даже тут еще дзя не начинаешь печатать, он уже переводит. Да, действительно. Ну да, нам дзя мужчина, е ⁇ дзя женщина. Вот, на этой радостной ноте а, а, заканчиваем мы. Завтра, завтра, да, 45 минут корейского. Тоже будет с вами. Все ссылки будут внизу на группу и куда-то там еще на сайт, да, полезный. Это на... Для кого? Ну, я даю на этот сайт, где песни Высоцкого. Еще, может, может быть, найду что-нибудь в интернете на тему печати корейской. Может быть, обучение печати. Вот. И этим всем обязательно поделюсь. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч.